Мужики, всем привет! Ну, сегодня будет видос про переднюю балку, а точнее замене э, колес мотоблочных на вот эти вот замечательные, чудесные э, японские покрышки Скары. Прислал мне их мой подписчик Павел из Московской области. Паша посылочку получил. Подгончик вообще шикарнейший. Шикарный, сейчас я все покажу и расскажу Вот тебе просто Респект и жуха, вот я не знаю Спасибо, что вот есть Такие люди, которые Безвозмездно готовы помогать Итак, значит у меня здесь На этой балке стоят колеса 4, 2, 0 на 8 Эту резину я купил Буквально недавно Взамен Тех, которые у меня повзрывались. И вот, наверное, Павел посмотрел этот видос. Ну, кстати, кто не видел, вот здесь вот ссылочка на это видео. Там оно там буквально 5 минут. Переходите, смотрите, что произошло. И Павел, наверное, посмотрел этот видос и решил, позвонил, точнее, не позвонил, написал, что есть такая резина нужна. Я говорю, запросто. И вот она, пожалуйста, теперь у меня. Резина, значит, по диаметру Практически ничем, мужики, не отличаются. Сейчас ровненько положу. Она больше буквально на 2 сантиметра с каждой стороны, что не критично. По ширине, я думаю, заметно, да? Разница. Плюс на каре нагрузки не кислые. И вот в этом месте, вот здесь где-то прощупаю, ну приблизительно, толщина резины где-то сантиметр. Пробовал я ее согнуть э, трактором, поднимал, э, ставил веса, на краю вес был 200 килограмм. Подставлял резину, ну пробовал ее сжать без камеры. Она там промялась буквально, там я не знаю, там сантиметр и все, 200 килограмм просто дал на одну точку и стояла на полу вот такие вот дела В общем, нету дисков мужики нету дисков посмотрел я значит на э, сайтах на разных всевозможных сколько будут стоить диски на вот такую вот резину цифры я вам скажу вот 18 на 7-8 значит один диск стоит 13 с половиной тысяч ну, ценник, конечно, хороший, а их надо все-таки два. И решил я их, мужики, сделать самодельные. Один я сделал, а второй сейчас покажу, как я его делал. Очень интересно. Все, хары-ля-ля. Давайте сейчас колесо соберу, поставлю за место этого и сделаем второй диск. Половинка диска, полностью самодельная. Эта труба на 200, была на 220, пришлось ее разрезать, вырезать, выкинуть кусок и соединить и сварить. Вот. Далее металл шестерка, внутрянка металл шестерка. Сейчас, впрочем, все покажу. Все это дело заходит сюда. И соединяется со второй половинкой. Поставил колесо на ступицу. Схватил пока на два болта, потому что буду все равно снимать. Ну что хочу сказать. Все просто идеально. Нет ни восьмерки, ни яйца. Да его и быть не может. Потому что все очень просто. Зазоров тут везде хватает. Ступица прячется в колесо, что мне очень нравится значит вес колеса без камеры э, с диском в сборе э, 16 килограмм вес колеса э, мотоблочного с камерой 3600 вот такой вот вот такая вот будет разница то есть противовесик хороший приличный на передок давайте сделаем вторую половинку повторюсь понадобится кусок трубы в моем случае отрезок 10 сантиметров как резать ровно я думаю показывать и объяснять не надо нужен мне диаметр 200 она была 220 ну, тупо разрезал вырезал лишнее соединил сварил все абсолютно никаких проблем кусок металла в моем случае 6 миллиметров толщиной засверлился в середине Начертил нужные мне круги, то есть э, серединка, которая будет вариваться в трубу и наружный э, край, который будет вариваться с краю, чтобы прижимать э, шину. Еще понадобятся, мужики, э, болт на 41, то есть вот такой, вот такой вот болт на 41, обязательно. Кому интересно... Для чего? Ну, смотрите ролик дальше. Ну, штука очень нужная. Поставил значит, шайбу дистанционную. Отметил, где я буду сверлить отверстия под болты. Пока удобно. И первым делом я сейчас газовым резаком, так как сверлить 6 мм, да, чтобы вырезать. Либо там болгаркой вообще не вижу смысла. Плазмореза у меня нет, поэтому газовый резак, выдуваю середину и обрабатываю до такого состояния, чтобы она была один в один, как это отверстие на шайбе. Итак, вырезал значит, середину, вынес на улицу остывать. Мужики, кто знает, что это такое? Ну конечно, конечно, это вторая половина диска. Это в моем случае на данный момент. Так что нужно его сейчас почистить, чем мы и займемся. Вот, как-то так. И кстати, сейчас еще покажу маленький лайфхак. Диск очистил. Грубой щеточкой по металлу. А вот внутряночку, кто как чистит. А, мужики, конечно, конечно, многие снимают кожу и зачищают, да, в лучшем случае. Мужики, есть намного проще решения. Смотрите. Вообще, без всяких э, танцев с бубнами. Снимаем щетку. Берем удлиненную гайку на 12. Кусок резьбы. Где там видно нет? Кусок резьбы такой, так, такой вот такого размера, чтобы когда гайка а, закручена была вот сюда, она упиралась в болгарочку. Все. И накручиваю щетку. И что происходит? Вот такая штука. Смотрите. Не снимая защиту можно вычистить до самого-самого дна впрочем сейчас покажу также при помощи обычной гайки удлиненной мужики можно запросто чистить швира вот резал на швейдере ставим рука не меш... при этом рука свободно не мешает в любом положении ставлю видно да Улы! Как удобно! Кстати, напишите в комментариях, знали о таком способе или нет. Я, в принципе, пользуюсь давно, но что-то каждый раз забываю показать. Кстати, удобно пользоваться, когда уже рама сварена и где не подлезешь. Запросто. Так, что еще вам показать? Резать? Диски ставить, резать не рекомендую. Вот такого плана щетки да, идут. Вот такого плана мелкие. Ну, это были вот такого. Стали вот такого. Использованные, да? Так. Также можно использовать вот эти вещи. Ну, понадобится еще одна гаечка. Прямо на резьбу сюда накручиваю. Ставлю. И другой прижимаем. Не нужно. Открутил. Говорит, поставил диск сразу же стоит защита это у меня третья гаечка я думаю те кто работает такие вещи присутствуют и уже защита на месте вот такая полезная штуковина и сейчас покажу еще куда я использую как то так вот то отверстие которое выйду оно чуть чуть меньше я бы даже сказал, вообще отлично выйду. Прикрутил шайбу, чтобы ориентироваться. Сейчас я буду его встачивать. Зажал в кисы гайки, точнее болты. Зажал так, чтобы удобно было. Все, сейчас ставлю камеру на штатив и посмотрим, как это происходит. Понадобятся, мужики, два вот таких огрызочка. Так, чтобы они сюда более-менее как-то подходили. И начинаю встачивать. Зажимаю. На шайбе есть а, здесь посадочная с одной стороны. И на другой шайбе есть также посадочная с другой стороны. Поэтому посадочная к посадочному зажимаю два диска. Просто таких огрызков больше, чем а, заточных. Вот такая получается штука, я не знаю, видно, нет? Наверное, видно. И начинаю шлифовать. Вот и все. Прошло тут, не знаю, минут 5, может 7, и то я менял диски. Очень удобно контролировать весь процесс. Все вровень. Все, откручиваю и начинается самое интересное. Прикрутил пластину к восьмерочной ступице. И теперь Нужно это все дело ровненько вырезать. Кстати, вот здесь просверлился, так чтобы резак пошел работать. А для удобства, мужики, сейчас я сделаю газовый ЧПУ-станок. итак кольцо сняли продолжаем продолжаем резать еще один раз Все, снимаем кольцо. Обработал кольцо. Получилось оно снаружи гладенько, но еще буду шлифовать его. Вот, а внутри получились такие зубы, да? Ну, это не страшно. Вот она серединочка. Прикрутил ее к диску для удобства и центровочки. Вставлю трубу. Она ложится на диск. А теперь вот эту кенцию одеваю сверху вот, вот она тоже привела к диску выравниваю ее со всех сторон и обвариваю прихватываю и обварю первым делом только юбку это для того чтобы видеть где куда чего смещается вот и чтобы было все ровненько Кольцо я проварил, еще такое не горячее, но тепленькое. Все, внутри проварил, снаружи, потом это зашлифую. Теперь прикрутил шайбуху к второй половине. Мужики, это уже вторая половина, это не тормозной диск, это вторая половина диска. У меня там есть неточки, как оно должно стоять. Все, теперь выравниваю саму трубу, так, чтобы ориентировочно было все ровненько. Вот она стала по плоскости. Здесь она прикручена тоже по плоскости к диску. Все, делаю прихватки, откручиваю и обвариваю с двух сторон. Вторая половинка диска готова. И теперь можно собирать колесо и ставить его на переднюю балку, кстати, здесь. Вот где были отверстия для направляющих. Я нарезал резьбу. Для того, чтобы когда соединится две половинки, здесь они стянутся болтами. И когда будет колесо сниматься, чтобы они не распадались, половинки, они стягиваться будут двумя болтиками. Все, А прижиматься четырьмя. Вот, как-то так. Ну, в принципе, как болты крутить, я думаю, никому не интересно. Сейчас собираю и на балку прикручиваю. Итак, друзья, поставила я колеса на свою балку. Сейчас вообще видон шикарнейший, мужики, вообще шикарнейший. Как будто вот балку делал под эти колеса, когда их еще у меня не было. Все просто замечательно. Вот. Я не знаю. Никаких сложностей. Сделать под эти колесы диски у меня не возникло. Тем более, одна половинка уже готовая. Так, и самое интересное. Какая же колея получилась, друзья? А колья у нас получилось 70. Как и была на этих э, колесах. Вот такие вот дела. Главное... Все это дело правильно, правильно а, расположить. Вот и все. Ну, на этом можно прощаться, в принципе. Кому понравилось, доработка. Не забываем оценивать, писать комментарии, мужики. Комментарии все читаю, на, практически на все отвечаю. А, вот. Как-то так. С вами был Санек. Еще... Увидимся. Ах да, чуть не забыл. Самое-самое главное. Мужики, болт на 41. Но этот болт, по большей части, предназначен для учителей. Учителей русского языка, которые учат меня в комментариях, как я должен говорить, говорить, гэкать, бэкать и так далее, тому подобное. В общем, мужики, мой болт всегда к вашим услугам. Всегда покажет таким учителям верное э, направление. Направление, куда вам идти. По большей части я болт ложил на таких учителей. Или ложил. В общем, выбирайте сами.